Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас будет обзор диска. Диск Катана. Диск предназначен для обработки керамогранита. Толщина диска 1,2 мм, диаметр 125 мм. Посадочная стандартная 22,2 мм. Так, сегодня мы сделаем обзор, сегодня мы его потестим, погоняем по керамограниту. Первый прогон мы делали еще на форме «Золотые руки» в Ростове-на-Дону. В этом году и там же был представлен данный диск в первый раз Поэтому сегодня испытаем наш диск, узнаем на что он способен Сегодня мы сделаем заусовку, сегодня мы сделаем прямой рез Сегодня мы погоняем его по керам керамограниту Керамогранит у нас фирма LaParet Толщина материала 1 см, очень колкий, очень звонкий И я думаю диск сразу проявит себя на данном материале. Это мой старый диск, мы его убираем в стороночку, будем испытывать диск Tana. Так, он идет вот в такой вот красивой упаковке. Вот этот диск сам такой маленький, такой легкий. Обратите внимание, у нее есть вот такой вот сегмент, который позволяет очень аккуратно делать обработку керамогранита. Сегодня мы это проверим. Результат. Ровно, четко, гладко. Сейчас делаем обработку со второй стороны. Это у нас будет вторая сторона полки. Как мы видим, результат вполне достойный. Пилит как сыр, масло. Заусовку делает просто на отлично. На сухую, прям вот так вот красиво все сделал. Так, ну сейчас доделаем еще вот эту ответную часть. И все. Будем склеивать нашу полочку. Потом уже разместим ее на место. Режет. Аккуратно, режет гладко, небольшие сколы имеются, но это абсолютно даже не незначительно, мы его обработаем черепашкой и уже ничего не останется. Кстати, эта часть все равно будет невидная, так что приемлемый результат, поехали дальше. Так, в общем, мы тут достаточно напылили. Теперь можно сделать вывод. Вот Такую вот заусовку мы производили диском Катана. Немножко тут потерлось, но пока еще название осталось. Так, все. Проходило быстро, четко. Не было никаких осечек, рывков. Гладко Сняли заусовочку и все. Полку изготовили. Сейчас лишнее подрежем, уберем и все готово будет. Так, делаем вывод. Диск хороший, работает. По поводу износа пока не могу ничего сказать. Катаем его еще только нулевой километр, поэтому сколько проживет не знаю. Но и обещаю по завершению, когда вот уже... Мы сотрем этот диск полностью и сделаю еще одно видео. О том расскажу, сколько времени прошло, сколько мы прогнали этим диском, поработали и уже сделаем какие-то выводы. В общем, пока все. Обзор диска Катана на этом я считаю завершенным. Кстати, болгарка тоже не такая, тяжелая, мощная. Можно, в принципе, использовать ее в работе. Я ее убрал, кстати, вот именно для таких вот целей. Для заусовки, для работы с керамогранитом. Так как есть у нас тут регулировка. Еще возьму сюда короночки по керамограниту алмазные для того, чтобы делать отверстия. Все. Пока все работы. устанавливать полочку вот она у нас здесь лежит но предварительно нам нужно сделать опоры сделал я их из подвесов обычные подвесы фирмы КНАУ. и когда вставляю в шов я вот эти вот усики немножко загнул чтобы у нас подвес очень туго заходил в шов потому что он меньше чем шов и спокойно там шевелится нам не нужно этого, нам нужно, когда мы будем вставлять полочку, чтобы вот этот подвес уже не шевелился. Ну, в общем, 4 опоры у нас есть. Берем полку и монтируем на место. Аккуратненько, аккуратненько. Ну, в общем, вот таким вот образом мы выставили полочку вровень нашей стеной. Здесь потом мы все загерметизируем, сделаем силиконовое примыкание. Уложим плитку сюда, сюда. Ну и все, полочка готова. Вот такая вот ниша для шампуней, для всяких мелочей, как раз специально для душевого поддона. Все, полочка завершена. Всем спасибо, пока.